Где он? <смех> <смех> Где он? Ой, блядь, вопрос не заставил себя долго ждать. Блять, еще один. <смех> ну как так-то? Я снова не побегу, идите нахуй. Пендерпинтер. <смех> <смех> Ты <его> вызвал? <смех> да нет, ну. Я сгорел, блядь, ну не может быть такого. Нахуя нам иглобрюх? Один. Оставь Глобрюха в покое. Хорошо, я его съем. Я тебя съем. До сих пор Хата один спуск. А ты что хотел сделать? Я воскликнул. Или нет? Нет, нет, нет, нет. где ты там у нас там корова вы у нас с коровой выбрались блять серьезно я тебя подожду наверху пока поем почему там то ты вокруг портала можешь обойти лёша подожди я влажь Че, блин, сломал его? во нихуя. Давай считаем, у меня 0 алмазах. Беру кирку на удачу. Первые. Три. Четыре. Семь. Девять. Десять. Так со стороны послушайте, как будто я считать разучился. Ты разве не Сука. Так, тебе ты да? Что-то я хотел еще взять, нет? Лучше меня к себе тэпну, тут все уже, что-то ничего нету. Давай. Кто быстрее, я пропишу. ТП к себе, или ты кил. Стой! Ты да. А ты координаты помнишь? Нет. На полку, ну, на дверцу от холодильника. Там, где лежит чеснок, мясо полуоткрытое. Просто две вафли лежит, одна из них надкусанная. Вафли с чесноком и с мясом. Кайф. Слушай, нет, вкусно, мне кажется, получилось. Помним, я помню как-то это мама мама рыбу засолила и типа она вот солит в такой типа глубокой тарелочке и сверху блюдечком накрывает герметично а я как придурок мне это блюдечко дико сложно было снять с этой тарелки подцепить Я его чудесным образом подцепил поел этой рыбы и убрал обратно к открытому молоку знаешь ты такой пьешь молоко и чувствуешь горбушей пахнет Молекулярная кухня по-русски. Строй, ты мне кирки скинул? Нет. Давай скидывай. Бля. Я вот сижу и смотрю, задумается нет. Слышь звук. И все время. <свист> <свист> а, да. Туда. Ура! Путешествие! Лови его, блять. Мы должны дыхание дракона <свист> спиздить. <свист> <свист> Нужно фласы сделать. Мы должны примерно так драконевое дыхание внести. <свист> <свист> <свист> Зачем? Дракон. <свист> ну, пригодится. Дракон ебать, пытается нас убить. <свист> Мы целыми стаками набираем его в блевоте, ну чтобы скрафтить потом хуйни. Синг и балд. Факт. Эндержемчук. Ты готов? Ты готов? На, давай последнее делай. Так вот те. А их же как-то еще расположить правильно, нет? Нет, сейчас пофиг. Че, пошла в вот тагане? Офигеть, красивая картинка. А ее вне независимости от угла, она одна и та же. То есть, это текстура такая наложена, кривая, понял? <сёк> Да, да прикольно, он. необычный эффект. пта. Хороший, кстати, респаун. Ура! Мы в аду. Нам пиздец. 29 Все, давайте перейдите, ломайся. Ебать, ты их снайпер хороший. А, мы, кстати, в обычном мире кровать не сделали. Куда побежал-то? Собирать бутылки эти. Он вокруг тебя кружит. Тебе сейчас что-нибудь сделать? Он тебе фаерблок кил. Я тебе попал. Он защиты иметь леша пизди быстрее вплотную у тебя кровать поставь ебать. ай все сразу светлым стало, понимаешь лёша мы Да это ты меня урда не тыкать у меня два сердечка хорошо о я всю экспу подсосу сейчас Молодец. Сколько тебе, дал, кстати? Ты реально сейчас какая-то рыза этого? Говорится, что с пизде. Да. А какая кирка для этого нужна, кстати? Хуля, знаю. Вроде телепортируется быстрее. Вот он. Ну все, кидай эндерглаз. Наверное. Ну, понятно. Пим. Да. Это реально? Это могут просто в карман собрать вот весь мир, все блоки, все что есть в мире? Да, они ведь ограничены по факту. Типа есть ограничение там в миллионах. Блять, спасибо. Ты понимаешь, что это хуйня на рикошете, пока не закрыты что ты делаешь, блять? по тебе. Факту ютуб. Блять. <блядь, под> Факт. <сохрана> Факт. Долго придумали. Блять. Я не слышу, как они говорят. Би". Нет. Не один. Ой, блядь. Подумаешь? Он топнулся, блядь. Прикинь? Прикинул. Фига, эти крылья на спине смотрятся. Хе-хе. Муха. Моль. А ты понимаешь, что Ой, стрим можно сесть, и вот так она будет. Жопа. О, там слева, да? Мы там были. Эндермен злой, сука. Это он по душ душе идет. Нет, мы там не были. За кем ты бежит? За нами эндермен. За м. Так. У тебя сколько? У тебя одни литры, да, или две? Сюда. Блядь. Офоршмачился, да, значит. А как так-то, блин? Я и забыл о существовании чая перед носом.